Друзья, всем привет, с вами Маша Соколова, это канал Живая Сталь. Ну что, мой предыдущий ролик оказался пророческим. У меня остался последний старт 22 ноября, это Милан Даймонд Капс. Я победила, выиграла Милан, взяла серебро в юниорках, взяла золото в своей категории открытых женщин и стала третьей в абсолютке, кто, собственно, подарила мне про-карту. Теперь я в про-дивизионе. Маня, короче, заработала про карту. Она стала третья. О, О, ты что? А где твоя карта? Она про бики умирает. Я не знаю, нет. что сказать. Я да. а, все. все. все. Признаюсь, для меня, как и для всех, это максимально неожиданный результат. Конечно же, я рассчитывала там на тройку, возможно, на призовое место. Но, естественно, на про карту с первого сезона я не рассчитывала ни в коем случае, потому что для меня это была прям супер недостижимая, нереальная цель. Я очень сильно этого хотела, но, естественно, не могла предположить, что прям схода у меня получится ее взять. Эмоции бешеные, потому что соревнования нереально крутые Уровень организации очень классный Спортсмены топовые Особенно на второй день, когда я осталась и смотрела на продивизион В котором, естественно, я теперь собираюсь выступать Конечно, есть еще над чем работать, есть к чему стремиться Сейчас у меня заслуживает двухнедельный отдых Две недели я полностью отдыхаю тренировок Не кардиотренировок, ни силовых По питанию, по плану было <laughs> плавное увеличение углеводов 100 грамм каждые две недели Но я не скрываю, я покушала Покушала первый, второй, третий день после соревнований Потому что мы были в Италии, там было очень вкусно Соответственно, вернулась домой, сейчас я уже, естественно, села на диету, держу сейчас 100 углей, через две недели повышаем еще на 100. Соответственно, сейчас большой план у меня восстановления, мы занимаемся полностью чисткой организма, начиная от мочеводительной системы, печени, почек и так далее. Сейчас, я думаю, что мы поговорим о тренировке, которую я буду выполнять в ближайший месяц. Она будет максимально лайтовая, потому что сейчас этот период восстановления, силовые сейчас я уже в не очень хорошем состоянии, но, естественно, форму поддерживать нужно, для того, чтобы будет в тонусе. Тренировка круговая, на все мышечные группы, все покажу, все расскажу. Поэтому поехали. So, первое упражнение, с которого мы начнем, оно будет направлено на развитие ягодицы задней верности. и драйв три трясет лиец -э и что выполняем на 20 раз задержку в верхней точка. Медленно, концентрированно чувствуем ягодицы. После того, как мы проработали ягодицы, мы отправляемся на гравитрон, работая в мышцы спины. Работаю в гравитроне, опять-таки, потому что это отдых от соревновательного периода. Обычно я работаю собственным весом. Я ставлю примерно где-то 30 кг, чтобы мне было легко, чтобы верхняя точка, как обычно, могла прожиматься. Потому что мы работаем не на объем, а на проработку. Выполняем также 4 подхода по 20 повторений. Ну что, после мышц спины мы переходим к мышцам груди. Выполняем максимально базовые, стандартные упражнения, просто отжимаюсь от пола 4 подхода по 20 раз. Широкая постановка рук. Ничего сложного. Good, good, past, right. hey, hey, hey. После груди моя любимая мучная группа Плечи. Плечи люблю качать всегда везде много-много раз. Но будем делать просто махи с легким весом, всего пятерочки, также 4 по 20. Последний блок моей тренировки это ягодицы, мои любимые, естественно, мы делаем отведение в тренажере, но отведения делаем непростые, мы делаем 100 повторений, много многоповторку на среднюю ягодичную очень люблю, потому что она дает хороший объем ягодицам, вес ставлю небольшой, всего 50 килограммов и выполняем на 100 повторений, короткая амплитуда, максимальный памп, максимальное жжение, 4 подхода. Качнули все. Остался пресс. Самая важная, самая отличная группа в межсезонах. Но у меня все в порядке. Пресс делаю висит на перекладе. 4 по <музыка> Что, моя... Тренировка подошла к концу. Это была одна из самых простых, на да, ваш взгляд, наверное, тренировок. Но я отдыхаю, соответственно, она мне нужна для того, чтобы просто поддерживать себя в тонусе оставаться в форме. Буквально через пару недель я уже возвращаюсь в строй, обратно сужу с индиетой и начинаю тяжело интенсивно тренироваться и готовиться к весеннему сезону. Мы решили объединить две темы и во второй части ролика поговорить уже о подготовке к моему новому сезону. Я, как следует, отдохнула, перезагрузилась и настроилась на работу. Моя подготовка началась с начала и до старта у меня осталось ровно 8 недель. Я вернулась в тренировочный режим, сейчас у меня 6 силовых тренировок в неделю и 7 тренировок кардио. В общем, все как в прошлом сезоне, силовые тренировки совершенно не изменили. Сейчас они тяжелые, базовые, малоповторные, повторения на 12-15 с тяжелыми весами, потому что я набираю обратно мучную массу, и, конечно же, помимо тренировок я вернулась в Сейчас у меня очень интересный подход. Не буду говорить, на чем он основан, но в ближайший месяц я буду питаться по схеме раздельного питания. То есть у меня отдельно белки, отдельно жиры, отдельно углеводы. Углеводов сейчас довольно много, их целых 150 грамм. В этом сезоне все по-другому, немножко другая диета, другой перечень продуктов, поэтому я надеюсь, что форум будет еще лучше. Два основных, самых серьезных старта это Северо-Запад и естественно, чемпионат России. После этого уже я отправлюсь на международные старты, это чемпионат Европы и захвачу еще пару мелких стартов в Европе коммерческих типа Diamond Cup. И, конечно же, спонсора Кубка Северо-Запада и Чемпионата России будет наша команда «Живая сталь». В этом году будет нереально классная экспо. У нас будет самый крутой, интересный и огромный стенд. Кстати говоря, на этом стенде я буду раздавать свои футболки со своей подписью, поэтому обязательно приходите пообщаться и пофоткайтесь. Ну что, ребята, наш ролик подошел к концу. Обязательно поставьте лайк за мою победу и подпишитесь на канал «Живая сталь», потому что здесь самые классные информативные ролики от наших самых крутых топовых спортсменов. И обязательно в комментарии не забудьте написать, о чем бы вы еще хотели узнать, что касается соревнований либо тренировок. Возможно, вы хотите повторить какую-то из моих тренировок. С вами была Маша Соколова, канал Живая Сталь. Пока!